Я а вам покажу свой дневник гимнастки. Вот. вот мой один дневник. А вот это правило по художественной гимнастике. Как делать элементы. наклеила календарик с Лилей, нашего мастер спорта. Ну и, короче, я тут нарисовала. Я Кузькина Мирослава. Родилась 27 июня. Следующий две страницы. На этой страничке э, я наклеила календарьки. Потому, первое, потому что тут мои тренеры, вот это, а вот это мои кумиры. Тут даже написано, я подписала Мои тренеры, мои кумиры. Потому что вот эти девочки просто классные. Все эти тут. девчонки вообще классные. Переходим к следующей страничке. Э, тут описано предмет сюда гимнастики, и по-английскому даже, и по-русскому я перевела на соревнования в другие страны. Нам это очень пригодится. Здесь нарисована моя мечта. Сейчас вам прочитаю ее. Я буду олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике. И тут Здесь вот. мы пишем дату, рост и вес. Примерно на завтра я, наверное свешусь и померю свой рост и напишу тут э, мои тренировки Ну, что нам задавали здесь у нас тренер принимал экзамены, ставил оценки на 2 апреля 2018 у меня 17 календариков и 6 медалей, календарики это то, что нам давали за тренировку например, если ты Сделал долго равновесие, стоял. Тебе давали календарики. Календарик один. И за тренировку дают, если ты хорошо старался. Вот тут контрольные нормативы. Вот такой булочка. Я пришла на гимнастику. Вот. И ела вот эту пищу. Ну, не всю. На следующем. Вот тут я уже настоящая гимнастка. Напитаюсь и занимаюсь спортом. Дальше я в своем дневнике э, наклеила фото, которые мне нравятся. Это мои соревнования с Харькова». Я заняла третье место. А вот это я в лагере в своей школе «Восток». Вот мои зайчики, которые я любила и сейчас даже люблю. Мне больше всего... Вот это потому, что девочка. И здесь мне мама написала письмо вдохновления. И мне оно очень нравится и вдохновляет меня. Вот. Здесь мои соревнования. И здесь написала я ошибки свои. Там то, что у меня не получилось. И... Обязательно надо писать ошибки, чтобы потом их прорабатывать. Соревнования, в которых я участвовала. И вот это все, что... И я участвовала в восьми соревнованиях в том году. Прошлый учебный год мне принес всего четыре медали. три третьих мест и 1 первое. Так, на следующая странице... Цели на сборы. Когда я ехала на сборы, я ставила себе цели. Здесь я сдавала экзамен на открытом уроке, и мама записывала, пока я их сдавала, какие оценки. Так. На следующей страничке я тоже на своих лагерях Бердянск. Здесь это мои сборы в Бердянске, И тут Тренера, которые были, и мы с гимнастикой вот тут писали наши цели. Здесь мы на сборах взвешивались почти каждый день. Вот тут. И здесь просто картинки, которые меня вдохновляют. Так. На следующий. Лесные озера. С Смыли сбор. нас расписание, что у нас было, когда тренировки полдник, тренировка лужи. Мы с девочками обменивались. И вот такие я классные наклейки привезла. Вот. Монстер Хай. Ну, девочка. Так, на следующей страничке у меня вот. У нас была ярмарка спорта. Тут 8 сентября. Тут мы показывали, что мы умеем. В нашем главном парке. Парк Горького. Он мне очень нравится. Это был вообще супер день. У меня... Четыре соревнования было. И тут опять четыре медали. Этот учебный год мне принес четыре медали. Вот. Три вторых мест и одно третье. Так, следующей страничке. Так, вот. Тут. Э... Написано айван ну, чемнастик. Короче, все нарисовано. Полезное, не полезное. Мы с подругой это все рисовали. С моей подружкой Дашей. И Даша, привет! Здесь у нас опять экзамены. Тренер мне ставил оценки, а я себе их записывала. Так, следующая вот это тут вот и непонятно сама нарисовала I love gymnastics а за корлючку. просто я люблю так рисовать полосками как бы мне нравится так, следующая страничка тут я написала то что у меня все получится много раз потому что потому я, иногда... я иногда бываю не уверена в себе так, следующая я всегда тяну носки Потому что иногда, когда я выступаю, я не тяну носки, просто забываю, пытаюсь делать все хорошо элементы. Просто так подняла флажок вот так. <смех> Маленькая <смех> не, проблемка. Если не тянуть носки, снимают баллы. Так, следующая. Вот тут я стою в флажке, я вам уже эту фотографию показывала на одном из моих видео. Так, здесь мои цели на 2019 год. Сейчас я могу их прочитать. Первое. сесть наш шпагат в провисании с четвертой рейки. Да, я еще пока что с третьей несу даже. Второе. Идеальная вытяжка. Да, у меня вытяжка так себе. Ну, как бы вот, э, кольцо ну, и чуть-чуть вытяжка пол кольцо-вытяжка. Так, третье. Э, стоять в планке 10 минут. Но ну, в планке я стою там максимум 2 минуты. Так что я... Так. Мы просто на сборах стояли. И у меня так получилось. Так, четвертое. Ходить на руках 3 минуты. Ну, даже не знаю, может, надо нам большой зал, чтобы я ходила по линиям так три минуты аж, наверное. Так, пятое. Сидеть в... На... в паучке 10 минут. Шестое. Стоять у стенки на руках 10 минут. Передний шпагат с наклоном туловища назад. Восьмое. Нижний шпагат. Поворот с вытяжкой. Десятое. Поворот в переднее. Одиннадцатое. Красиво и правильно делать все элементы. Двенадцатое. Развить в себе артистичность и быть артистичной и играть на ковре. Да, мне очень хочется делать все элементы очень красиво, артистично. И, ну, я пытаюсь это делать, но у меня пока что не очень так получается, но я все равно пытаюсь. Я буду над этим работать, и я уверена, что в этом году у меня все получится. И я смогу все это сделать, что хочу. Напишите в комментариях, какие дневнички вы ведете или вообще не ведете. Так, а на этом мое видео подходит к концу. Все... Всем пока-пока. Не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик и ставить лайки.